Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада сегодня представить исследовательскую работу, которую мы делаем на протяжении уже 12 лет, 2011 года. Это лечение, хирургическое лечение и десны множественных и одиночных с применением малого трансплантата Леопласт. Это небольшой новый ролик компании Леопласт о материалах, применяемых в хирургии и парадонтология. <Слыш> Итак, Рецессия десны встречается 80 в 80% случаев пародонтопатии или плюс заболеваний у наших пациентов. Может оно быть разной теологии, как воспалительного характера, так и тропического, фенотипического и, и так далее. На протяжении всей нашей клинической практики мы постоянно сталкиваемся с проблемой рецессии десны, одиночной, множественной в области зубов, имплантатов или каких-то еще других ситуациях, которые выражены где-то атрофические процессы. В этом случае хотелось бы не только знать, что делать с этим, но и управлять этой ситуацией с применением разных методов, которые вам позволят решить абсолютно любую клиническую ситуацию. А в области операции, в области рецессии Дисней, как можно сказать, и одиночных, есть очень много мифов и легенд, которые мы встречаемся всегда на каких-то мастер-классах, на занятиях, доктора начинают говорить о том, что это ненадолго, результаты отдаленные, негативные, возникают рецидивы после оперативного лечения. И также очень много осложнений, да, таких как там трансплантатов или какие-то расхождения швов, несостоятельности методик и так далее. Вот сегодня хотелось бы немножко развеять все вот эти э, осложнения имеются связанные с этими осложнениями. В первую очередь, э, все наши осложнения не лежат в недопланировании оперативного вмешательства, когда мы неправильно оцениваем исходную ситуацию э, персонального пациента и неправильно оцениваем, соответственно, клинический исход и неправильно планируем операцию с не теми методиками, с не теми э, материалами, и методами. На сегодняшний день при соблюдении правильного протокола планирования, при соблюдении исходных каких-то значений, которые мы сегодня оценим, как их регистрировать, как их персонализировать у каждого пациента, и как планировать у каждого пациента конкретную каждую ситуацию с каждым конкретным зубом или областью да, дефектов, с которыми мы работаем. Э -э таким образом частота осложнений ваших оперативных вмешательств снижается значительно. А, наиболее распространенной хирургической методикой устранения рецессии десны и золотым стандартом является применение аутотрансплантата. Э -э но у него есть... Одна единственная проблема – объем, размер и качество трансплантата ограничены. Вы все прекрасно представляете себе пациента, у которого, например, есть множественная рецессия. Это, как правило, атрофичный тип не только в области вестибулярной, да, где у вас наблюдается рецессия, но и выраженность на соединительно сканного комплекса, она тоже, естественно, снижена. Соответственно, и качество трансплантата забранного э, с небной поверхности или с дентра, если есть такая возможность, она тоже не соответствует тому качеству желаемому, которому бы мы хотели применить. Если говорить о лечении носных рецессий, то в лучшем случае аутотрансплантат, который мы можем забрать, это всего лишь поверхность двух-трех зубов, не более. К сожалению, на больше он не может быть растянут в объеме. В 20 случаях из 100 тонкий аутотрансплантат, к сожалению, не дает роста соединительных волокон и не меняет фенотипы, биотипы десны. Таким образом возникает проблема рецидивирования. А то, о чем мы говорили, вот эти мейки осложнений, почему они происходят. Потому что само качество трансплантата мы стали его тоже оценивать. Мы раньше говорили только о том Прижился аутотрансплантат или не прижился аутотрансплантант, да? или не выжили, А теперь мы говорим о том, что структура и качество тоже влияет на то э, состояние и качество, которое будет э, получено в результате. А, в качестве полупластического материала есть разные варианты применения пластических материалов. И в области рецессии Десны много трансплантатов из кожи аллогенного происхождения, ксенопроисхождения также. Мы сегодня с вами я представлю на докладе применение аутотрансплантата твердой мозговой оболочки. Это аллогенный материал, имеющий специальную обработку, и на него сопоставимы клинический результат по всем показателям применения аутотрансплантата. Также есть лабораторные исследования. С моделировкой операции в адекватной технике на животных. При множественных лицеях Диснея трансплантаты являются препаратом выбора применения комбинированной или самостоятельный плюс ауто-трансплантат. при превентивных, множественных аугментированиях гороходонтических пациентов. Также анализ конусно-лучевой э, томографии показывает последствия наличия вестибулярной замыкательной пластинки в области прооперированных рецессий, ну, то есть, ну, спустя 6-9 месяцев проводится повторная конусно-лучевая томография, на которой мы видим образование. И суть в том, что при инсталляции твердомогдовой оболочки субпристально, то есть подно то если это э, устанавливается под косичный лоскут она дает формирование замыкательной вестибулярной пластинки, то есть образование нового тонкого селотости, что не дает рецидивировать в этой области десневому комплексу. Также есть гистологические исследования на животных после проведенных лабораторных исследований, экспериментов хирургического, показывают результат конкретного комплекса тканей, где Подсажена твердая мозговая оболочка, сультурия расщепленный лоскут. И качество прорастания сосудов, качество образования кости в области инсталированной твердой мозговой оболочки у животных. Это результат исследований.